Всем здравствуйте, меня зовут Зяблова Валентина, я из города Омска, работаю в стоматологии как дентал я стоматолог-гигиенист. Здравствуйте, меня зовут Валерия Николаевна Рыжев, я стоматолог-терапевт, приехала из города Омска, стоматология КАВ-Дентал. Сегодня мы побывали на курсе жидких Ольги Евгеньевны, дошили новые знания, будем применять их на практике, каждый врач может найти для себя что-то новое интересное. Если еще кто-то задумывается, посетить ли данный курс по поводу профгигиены полости рта, не раздумываясь, идите прям жидкие жидких Ольге Евгеньевны, советуем, рекомендуем, будем практиковать.